Ну наверное, вот, потому... секретарям надо. не А, где секретарь у вас сидит? Где кто? У вас начальник? Гордеев у нас находится на шпальнике. Это пожалова один адрес. Ну, я на шпальник не приду. Давайте я вам оставлю письмо, а вы э, ему передадите. Хорошо. Так вот, идите по секретарь. Просто сюда, Секретарь у нас на шпальнике Печать находится. Могу. А, а вы шпальнике? чем занимаетесь? Мы не принимаем такие заявления. Мы юристы. Мы их передадим, мы все равно туда же передадим. А подадите, давайте, и, давайте я у вас оставлю, да. потому что у меня время тоже деньги стоят. Нет, да вот давайте к секретарю, раз у вас так все официально, вот подойдите к секретарю. Пожалуйста, 11, пожалуйста, официально. А почему вы не примете опять А почему, если нашей компетенции это вообще никак не заходит? А происходит? вы только деньги собираете, да? Почему мы деньги собираем? А что вы делаете? Вы хотите передать заявление, пожалуйста, на шпальник. Почему? Отпишите потому что раз? все занимаются заявлениями, а занимаются на шпальники. На у нас секрет находится там. Mm. Если вы хотите, чтобы заявление попало лично в руки директору, лучше проедете на шпальню. Но вы же юрист. На Божова 11, пожалуйста. Нет, а вы-то юрист. Сейчас, общем, вот так вот. А кто еще юристов здесь? сейчас юристов. Часть, юристов нет больше. Вам директор нужен, Кто вы подойдите на шпальню. Секретарь, вас там племя А кто у вас здесь э, управляющий, вот, в вашем заведении? А кто примет заявление управляющему, не директору, а управляющему? Какому управляющему? Ну, у вас кто начальник? Директор. Нет, начальник кто у вас? У вас здесь нет начальника. У, нас начальника. у нас начальника дела тоже на шпальнике сидит. Вы не поверите? Непонятно у вас что чем творится. А вы не примете у меня, да? Вам шпальник лучше приехать. Я же вам говорю, как лучше сделать. У нас здесь нет начальства. Ну, у меня времени у вас... нет, понимаете. А, По... понимаете Почему? Мы ответственны за себя, не несем за такие заявления. Их принимают на шпальнике, потому что начальник выходит... А чем вы занимаетесь здесь, скажите мне? Какая разница, чем вы здесь занимаетесь? Как, Мы не принимаем, не принимаем заявления такого рода. Пожалуйста, на шпальнике. Нет, Пожалуйста, а здесь кто у вас старший? Вот у вас здесь. Старший сейчас как раз находится на шпальнике, на бежом 11. Можете принять туда ваше заявление. А если Пожалуйста, я заявление вашему старшему оставляю здесь, вот, который находится, не, так, не она директору? А есть секретарь у начальника? Здесь-то нет, я говорю вам приезжайте на шпальню, пожалуйста, в одиннадцать. Наше начальство сидит там, секретарь тоже там. А здесь что у вас? Здесь юристы. Мы занимаемся взысканием задолженности. Не принимаем а, давайте деньги. я вам передам документы. Я не буду. Нет, принимать. на ваше имя. Нет, на я ваше такие имя. документы принимать Почему буду. Почему Потому нет? что в мою компетенцию это не входит. Мне я перед... вам объяснила. Как неинтересно, здание есть, но начальства у вас нет, да? а. У нас написано начальник ага. отдела. Юрист, консультант. Начальник отдела. Чего тут у нас есть? Здесь больше Что это у нас Начальник Дремя